Короче, идея какая? Смотрите, я хочу что до вас для донести. Если львиную долю заявок получает сегодня агент по недвижимости с досок объявлений, то есть это как топор, да, то есть это может не самый современный инструмент, но он стопудово работает, да, ну то есть а, да, мы знаем, что может быть теоретически лучше, да, мы знаем, что есть люди, которые умудряются а, летать в космос, да, у нас там есть еще что-то, еще что-то, да. Но это стопудово работает, вот каждый раз. Поэтому, когда начинаешь нападать и говорить, допустим, ребята, пожалуйста, посмотрите, есть другие способы привлечения клиентов, более современные. Но если мне в последние несколько лет постоянно дает возможность зарабатывать хоть как-то. Понятное дело, что есть много чего можно улучшить. вот э, Эти способы то очень тяжело посмотреть на какие-то другие. Я хочу обратить внимание, знаете, на что? А, дело вот в чем. А, если мы посмотрим с вами на доски объявлений, то первое, а какие целевые аудитории они привлекают? Эконом, бизнес или VIP-сегмент себе? Вот потенциальных покупателей, конкретно раздел недвижимости а, в вашем городе, вот, как, кто их основной Человек, который приходит посмотреть. Хорошо. Вижу, что эконом. А вы же понимаете, что человек за посмотреть денег не платит. То есть за размещение рекламы платят рекламодатели. Правильно? На чем зарабатывают доски объявления? На рекламодателя. То есть клиентами таких досок объявлений являются не те, кто приходит посмотреть, а те, кто платят за размещение рекламы. Вы это понимаете, да? То есть платят за размещение рекламы риэлторы. Давайте теперь посмотрим, насколько это... А, ну еще и собственники, да, еще и собственники, но риэлторов – единая доля, и это очень большой доход для этих досок объявлений, потому что риэлторы платят, платят стабильно. Собственник платит один раз или несколько раз продвигая, то есть продавая свой объект, все, он больше не является клиентом. Кто постоянный клиент на досок объявлений, это риэлтор, правильно? А давайте теперь посмотрим на рекламу, которую делает, делают доски объявлений. Основная реклама и вся идея рекламы и продвижения направлена на то, чтобы дать возможность физическому лицу, обычному, купить напрямую у физического лица, и там нету нигде слова про риелтора. Или дать возможность, или, допустим, ЦАН, да, вы можете купить напрямую у у нас даже у застройщика не переплачивая, у нас даже есть кредитный брокер. Поставьте, пожалуйста, пятерки в чат, кто сейчас понимает, что я являюсь, получается, клиентом доски объявлений, потому что я плачу деньги за услуги, но нигде не рекламируют меня как риэлтора, кроме как просто дать возможность разместить объявляшку и поймать контакт. Что-то как-то несправедливо, да? Но вот если посмотреть на это со стороны не как принято у риэлторов, а посмотреть со стороны бизнес-процесса, то получается, что это какой-то развод. Ну, то есть, если вы нигде не продвигаете, что можно с помощью нас найти классного агента по недвижимости, который поможет тебе приобрести объект недвижимости, и есть такие агенты, такие агенты, бла-бла, бла-бла, а, такого нет. То есть, получается, что тебя не продвигают, более того, реклама начинает мешать, потому что они говорят, я могу сам определить, кому сдавать свой дом, и говорит дед в рекламе. Да? Или там вы можете сразу подписать напрямую, не выходя из дома, через кредитный оброта кирового застройщика. То есть получается, что еще мешает. Тогда уберите, не давайте возможности агентам размещаться там. Но с другой стороны, как бизнес, да? это же огромные деньги, которые вы затрачиваете на то, чтобы размещать там объявления. Отказаться от вас очень тяжело, потому что вы даете деньги, и вы их даете стабильно, в отличие от собственников. Понимаете, какая схема интересная? многие задумывались о том, что ну, это, причем чем больше, вот кто заметил, что с авито, поставьте шестерки сейчас в чат, кто заметил, что с, а, ну, с досок объявлений, неважно с какой именно, а количество а, объявлений размещаешь больше, да, уже прям делаешь конкретный там по 270, по 300 объявлений колбасишь, а есть какой-то входящий поток, он либо по объему меньше, либо качественных клиентов у них становится все меньше и меньше, все меньше и меньше. И это происходит последние полтора-два года. И это будет ответ в том числе, на, что последние, ну, то есть 20 лет работало, все было хорошо, а последние полтора-два года. Ну, не получается при тех же инструментах, при том же объеме людей, при, тем, да, при тех же затратах, не получается сделать такое же количество сделок. Хорошо, а если сейчас вы тоже будете смотреть отстраненными глазами просто потенциального, вот, ну, как вот, если бы вам поставили задачу, изучите как исследователь этот а, рынок, ну, просто посмотрите, понаблюдайте за ним. Если вы начнете просто наблюдать, действительно, как вот глазами ребенка, или если вы возьмете с собой ребенка или там супруга, например, который не шарит в этой теме, он будет просто смотреть, он будет находить быстро нелогичность, он говорит, «Каля, а почему ты сюда платишь деньги?» Они же говорят, «Купи напрямую». То есть чем больше эти а, ресурсы будут продвигать возможность приобретения напрямую, а, без помощи какого-то посредника, чем больше они будут привлекать эконом-сегмент на свои площадки, потому что а, они же много говорят о экономии, без переплат, а, ничего, без каких-либо обязательств, быстро, без посредника. То есть получается, что реклама заточена на то, чтобы привлечь максимальное количество вообще людей, которые пытаются сэкономить. Например, Юла что говорит? Юла говорит, зачем вам платить? за бешеные там, деньги там, покупать в магазине, приходите и купите там, гитару соседа, понимаете? То есть это какой тип людей туда приходит? Ну, соответственно, те, у кого три копья. При этом вас там не пиарят, как агентов по недвижимости, да? И при этом дают возможность напрямую. И, конечно же, агент вынужден заливать бабки в фейки, которые потом непонятно каким образом вырубить. Потому что ты уже соврал человека на первом этапе, и теперь непонятно, как эту ситуацию исправлять. Если он понимает, что это было вранье, все. 50 процентов сделки слетело, потому что уверенности уже у человека нет.